Всем привет! На связи Фисерки. Дел, всем здорово. Сегодня у нас остался One персонаж, который не был обозрен. Это Джеки Брикс. И еще у нас тут Джейд. Jay замечательно у нее короче тут много всего интересного верное сердце и тут у нее прям ну и в воздухе и не в воздухе прям все замечательно Ну, а я буду по долгу искры. службы по долгу службы гипер коленом долбить и нырять в воздухе Ну, может хоть это у тебя получится так а куда мы идем мы идем Костяной Может, храм Шинока, Шинока, щенка. <свят> во, во, во, во, во, во. -во. <свят> <свят> <свят> Чувствую, будет весело. Ну да. Блин, я не знаю, как я третий прием буду делать. Там прям НЕТ. НЕТ. Знаешь I такой прием? Знаю. Так, ну и чем тебя сразу? Вот тогда. Че, стреляем? Не знаю. Птичек. Птичек хочу. Че уже что ли? Да. Ах ты вот так да? Ух. А да серьезно, че за тайминги-то такие? Жесть какая. Вот так, да? Чего? О, пробил. Жесть. Пробил твою атаку. Ну это вообще нечестно. Я тут хотел вот победить, а... заработать ну, колобочка. что-то у нас что с коленом этот, произошло. Это травма, да? Ага, вот так, да? Ах ты, это я хотел сделать, Нет. козлина. Чего? Ай-яй-яй, самая больная атака у тебя. Ну, почти. Ох, ё! О -о -о -о -о -о. Они все так плохо, как я думал. Фу, но я все-таки отбил клапка. Да. далеко ты. Далеко, такое Да. о так. Да. Да. Да. Да. Да. А Еще попался ты захват. Нет. Жесть какая. Что это захватики такие? Ну что? Просто жесть. Ну давай. Начнем сразу с жести. Ох йо. Ох ты, ох ты, ох ты! Фаталити. Все любят фейерверки. Да, фейерверки <свят> <свят> <свят> Да, весело, весело. Походу, смотри, я тебя как-то закусил немножко. Угу. Подбородок в крови. <свят> да, ну это так, знаешь, последствия фейерверка. <турбанную> так ну что Моторый... второй стиль второй стайл да Джекли. у меня это благородный Пыл. О, у меня летальное оружие у меня прыжок с жезлом блин еще отмена его возможно и усиление пылающий метроудар но у меня смертельный захват форсированная кибернетика и роботизированный захват но я полагаю только смертельный захват у меня будет остальное какая-то шляпа никогда она у меня не нюзывается так что Так, ну и рандомчик так что будем посмотреть в колизее катали ну, между прочим, это, кстати, ближе к Джейд. Mm -hmm. Чем к Джейке. Все-таки она с каталим в определенных отношениях состоит. Хоп-хоп-оп. Хоп. Реванш. <laughs> Ах ты вот а, так, ну да? И вот сразу. Опа. Ах uh -huh. ты вот так, да? Так. Ой. <laughs> так. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, я думал, ты сейчас прожмешь, а? Ай, ай, ай! Все, хватит. Не будешь прожимать? Ну, я буду прожимать. Да а то, что... Господи, Рисково, Я рискованно. Ну. Я не рискую, я знаю, что все еще впереди. Просто подошел и. Ай. Так, вот так, да? Вот так. Да что такое-то, а? Чё? О -о -о. Так. Ой-ой-ой, угу. вот, вот это я. Ай-яй-яй-яй! <связь> Прожал удар, но... Да... Ну зря. Ага. Так. Ага, вот так, да? Так... шесть какая! Ну и у нас захватик. Здрасте. <связь> В смысле? Промахнулся захватом? Это че за... Это че за прикол, а? Это промах захватом. Я просто не ожидал. Так, ну что. Третий стиль. Да, смотрим, что у нас есть тут еще. В запасике. Так, в запасике у меня получается стиль ведьма, но больше он из-за скина, тут у меня, ой, исчезающие порывы, смертоносный убийца, божественная сила, одним словом, все весело. Но у меня будет способилить и прототип ракеты, технологичный купол и удар по земле в воздухе. Ох, какая у тебя модница. HP. Ох, жесть какая. Да, купол. Давай посмотрим, что такое купол просто сразу. Вау, вау. Ты будешь озвучивать, да закупали сейчас, только не сразу, Да, блин, ах ты вот так да? Че ах ты вот так да? Да, вот так, да? Да что ж такое-то, а? Так. Ты все их будешь использовать? М -м -м. О, да что ж такое-то, а? Ох, ё, таки прошла. Вроде всякие штуки юзал, юзал, а шки то у меня меньше. Да, ну. Нет! <laughs> да. Зацепил! Колобочек мой! Зацепил! Так! Да, вот так да? О, у меня тут еще какая-то есть сила, мудрость! О -о -о. Так! Уйди здесь моего купола! Окей. Так. Так, Кыш. Ладно, забирай. Да не нужен мне твой купол. вот так, да? Нет. Не ожидал, да? Не ожидал. Блин, а что этот купол вообще дает? Кто знает, пишите в комментарии. Суть-по-всему, нифига не дает. В смысле у тебя заблочилось? Да. Ох ты. Да-да. А да. Вот так вот. Рановато я блок отпустил. Ладно. Я тоже могу так. <свист> <свист> <свист> Чего? Я хочу, чтобы что-нибудь эпичное вылетело, но оно не вылетает. Смысл. Ага, вот так. А как вперед стрелять? по Походу мы не узнаем. Ну уже, да, не узнаем. Ну-ка. Любительница грубости. Да, я достижу ху. Че ты там? Господи. Забавно. Да. Если прислужит, то можно услышать, как бьется сердце по этой хрене, да? Пипец, конечно. Что ж, если вам понравился данный ролик Мартушечки, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и прожимайте колокольчики. Да, именно так. Ну а с вами сегодня был Дел и Эфисерк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока. Всем удачи и всем пока.